Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, все не да, Молодец, молодец да, да, да, да, да, да, да, да, да, Дверьми ногу, разбивайся. Вместе, не стойте. Руками двигайся. Молодец, молодец. молодец, молодец. Так же работай. Работай так двигайся. Вместе, не Это шеф! Сейчас это шеф!